Всем привет! Перед началом видеоролика зайди на дзен и подпишись на канал. Приятного просмотра! Так, Нуру мне рассказал, с помощью талисмана Леди Баг Супер -кота, я могу загадать какое-то желание. Мне это надо. Мастер, вы точно уверены? кто говорит. Нуру вроде бы спрячен. Нура! Нура! Молчать! Рот закрыл. Надо рассказать натальину. Но... Она шла. Надо появиться первый раз. Потому что где находится... Там... Надо понять, что... Показать себя и узнать, что Леди Баг Сперкот находится в этом городе. И я смогу забрать их талисман. Это будет мое первое появление. Мастер? Как тебя зовут? Ну, Ро. темные. Жители этого города. Меня зовут... Мражник, и теперь я буду нападать на вас, пока я не заберу талисманы Леди Баг не и Супер Кота. Неудивительно, в том городе он тоже был. О, как я с без... нет! Так, а не поспор... ну, леди поспор... Баг, появись! Я Леди Баг! Нет. Я! Ну, сейчас я да. тебе покажу, где нет. Раки нет. сегодня. А, а ну, отдай а камин чудес! Пигалец, амалаляки, я тебе сейчас строю! Я заберу твои роженый чищу. Если я ты не хочешь, чтобы люди не страдали, отдай а а свой талисман. Где кот кошак, блоки? Я же кошачьи блоки. Я... Это... Кошак а, не так, что тут за голосовички? Ему даже не звонила. Это, это ваши он пранкеры он всякие. Почему ее не работает? Казали себя и больше не надо. Так. Это ты, Бражник, дай все ясно я разгадал твою личность, бражник. Угу. <свист> Трансформация. Показали себя. Теперь можем просто наблюдать за ними. Плак-плак-плак. Плак-когти. Плак. Плак, Через окно вылазим. Суперкот, да. Суперкот, алло, это срочно. Я приедем Встретимся на крыше, нас на крыше банка. Так. Ладно, все уже случилось, надо хоть перекусить, там одну выпить. Дынный. Шаг быстрее сюда! Да я вову пил ветеринару тебя отнесу Кот, это катастрофа этот бражник появился ты где ходил я вообще не знал его зовут бражник это вот знаешь чем проблема короче это во-первых это взрослый сити это во-первых во-вторых во-вторых это ну это во-вторых это вообще во все главных. То, что он владелец, и он просто куда-то исчез, пока я с ним не смогла послезить. А я сейчас, ну, больно, не работает, она меня подводит что-то в последнее время. Mm -hmm. А запишался. Ты понимаешь? Короче, у меня появился гениальный план. Вот смотри. Если теоретически подумать, нам нужна команда. Но это умно, да? Да, я Но... не могу приходить каждый день, потому что у меня там проблемы. Поэтому... Смотри, каждому мы раздать талисман тоже не можем, чтобы, если, допустим, поймают тебя, ты расскажешь всех личностей, всех. И, и также, если поймают меня. Поэтому предлагаю, а одному или двум даешь ты талисманы, и там кому-то я даю талисманы. Да. чтобы, Ну, ты не знаешь личность одних, я не знаю личность других. Так, я дам. Стоп, сейчас. Бери те, которые... Ой, боже. Выбираю. Глюки были. Так, нам понадобится... Нужны только тебе, дашь Камень Чудес. Давай я дам одному. А я вот этот. Так, А окей. ты дай двоим. Ну ты можешь забрать, я же могу призвать их через... Да, объем. бери тут уже. Ну, ладно. Так, допустим, я возьму этот и как бы может, может быть дать этот, Нет, потому это что типа... ну вот это. Её надо использовать так. его редко он силы очень много берет или леса, или дракон Ладно, возьмешь кутулку потом передашь хорошо думай думай думай думай быстрее ну короче надо так уж и быть Всё. Шкатул. Так. Так. О. привет подъем Привет. Привет. Я тут принес тебе дать, занести. Держим. Ты знаешь, что с ним делать? Ты уже был. Вот. Ну, все. Давай. Я пошел. Вот уже да, я Кое-что, и тут появляется. Да, я я, я этому пойду. Говорю, где он, это ослеп доминирует, где он. You don't Так, записываю всем. голосовое сообщение а, всем супергероям. Приходите потом. Сейчас не надо появляться. А сейчас на улицах слишком опасно. Поэтому спироем вожу комендантский час. Так включим. Какой час сам себе час сделаю. Трансформация по лакпрацию. All or... right.